Добрый день! Разрешите сегодня представить вам новую программу профессиональной переподготовки Международного Восточноевропейского Университета «Менеджмент организации». Для кого же эта программа? Прежде всего для специалистов, которые доросли до управленческих позиций. Это руководители отделов, подразделений, начальники цехов, те менеджеры, которые не имеют управленческого образования, а имеют любое другое – техническое, медицинское или другое образование. В чем же преимущество программы менеджмент организации? Для ее реализации мы взяли формат mini-MBA. Это значит, что после изучения каждого модуля программы вы будете решать кейс, который отражает сложившуюся ситуацию либо в вашем предприятии, либо любой другой организации. И решая эту управленческую задачу, вы прямо на месте будете оттачивать свои управленческие навыки и э, реализовывать те знания, которые вы получили на модуле. Программа состоит из семи модулей, которые охватывают весь спектр задач, с которыми сталкиваются современные менеджеры, начиная от экономики предприятия-организации, управления финансами, заканчивая вопросами организации, маркетинга и сбыта предприятия. Формат программы профессиональной переподготовки менеджмента организации дистанционный. Что это значит? Это значит, что каждый модуль у вас будут вести преподаватели в форме вебинаров. Именно в формате онлайн занятий вы можете обсудить реальные задачи вашей компании, задать вопросы преподавателям или ответить на поставленный вопрос. После этого у вас будет открыт доступ ко всем современным методическим материалам, касаемых той или иной темы. После каждого модуля вы будете решать кейс. Это управленческая задача, которая охватывает ту или иную сферу деятельности менеджера. Формат решения кейсов может быть как индивидуальный, так и групповой. Именно поэтому наиболее эффективный метод обучения на этой программе – это обучение всей управленческой команды предприятия организации. Ведь именно в таком формате вы сможете решить те задачи, которые стоят перед вашей организацией. Какие результаты обучения по этой программе вы получите? Лично вы сможете стать профессиональным дипломированным менеджером, ведь помимо приобретенных знаний и навыков, вы получите диплом о профессиональной переподготовке менеджмента организации с правом ведения данного вида деятельности. Второе преимущество, оно адресовано прежде всего вашей компании, ведь современные обученные управленцы и создают бизнес-результаты предприятия или организации. И обучая команду менеджеров, вы уже в процессе обучения сможете решить стоящие перед вашей компанией или организацией задачи. Еще одно преимущество – это наиболее удобный формат обучения для взрослых занятых людей. И даже если вы пропустили вебинар или занятие, вы обязательно сможете его посмотреть в записи и присоединиться к решению кейсов вашей группы. Более подробно я смогу проконсультировать лично вас по этой программе, если вы позвоните в течение рабочего дня по телефону 430396. 96 Присоединяйтесь к нам. Мы стартуем в ноябре 2018 года. До встречи!